А-а-а, Растопленный шоколад. Американские дети пробуют фондю. Вкусняшка, вкусняшка, вкусняшка, вкусняшка, вкусняшка, вкусняшка. Ты готова? Да. Хорошо. Мне интересно, что там. Мне интересно, что там. Все. Открывай глаза. Смотри. Осторожнее, оно горячее. Это называется фондю. Фон что? Там сыр. Ты ведь любишь сыр? Сырный соус. О, мы сделаем суп. Вау. Ты знаешь, что должен сделать? Что? Если ты возьмешь эту маленькую палочку, похожую на большую вилку, и подцепишь одного из этих ребят, этих? Да. А затем обмакни его сюда. Сунуть хлеб. Обмакнулся. Горячо. Не стоило бросать их всем. Нормальные люди просто берут одну за другой. Мне нравится твой подход. Они едят это на ланч или обед или на завтрак? А ты как думаешь? Ланч? Что думаешь? Съешь-то снова? Хочу такое каждый день. Больше, пожалуйста. Лайк, лайк за фандиом. Я не хочу давать тебе полную, потому что следующее очень вкусное. Окей. Пока ты говорил, я очень разнервничалась. Правда? Да. Это для твоей мордашки. У меня лицо грязное. У тебя есть подбородок в сыре. Обязательно оставьте сырный соус! О, да. Сейчас. Открывай глазки. Это выглядит так вкусно. Это другое фондю? Она такое же, только другое. Как думаешь, что там? Соус барбекю? Попробуй. Шоколад. Растопленный шоколад. <реклама> Горячо. <реклама> да ты издеваешься надо мной. <реклама> Это лучшее. Эти штучки лучше подходят для клубничек. Шоколадная клубничка. А, он упал. Он упал. Сейчас буду ловить его в шоколаде. Банан вышел за борт. Что ты там строишь? Скульптуру. О, да. Это называется ангельский торт. Я знал, что я был на небесах. Тебе нравится? Мой рот разрывается. Мне нравится. Это прекрасно. Четыре пальца вверх. Считай пальцы ног. Это было шикарно.